Братья и сестры, у меня к вам несколько слов перед началом соборования, как раз об этом таинстве. Вот у нас, наверное, ни об одном таинстве нет такого смутного представления, как о соборовании. И зачастую люди воспринимают соборование как некое вот, как скажем, что-то в этом роде. Но это вообще страшное такое отношение к нему. Соборование, вообще изначально, это таинство, которое давали апостолы или вот, лево помазали. И э, действие его заключалось в том, что человек отпускается грехи. Но какие отпускаются грехи? Некоторые думают, я приду, собораюсь, и не надо мне исповедоваться. Глубокое заблуждение. Человеку отпустятся те грехи, которые он не может исповедовать, в силу того, что он забыл. В силу того, что он, соответственно, не понимает, не знает, что грех. Или в силу того, что человек просто э, не может узнать греха ни потому, что не понимает. Ну, например, вы э, сказали какое-то слово человеку. И слово само по себе не обидно, нормальное совершенно все. Но человеку было неприятно и неловко. Он сдержался, никак не показался вам видом то, что вы его обидели. Вы тоже об этом не знаете. Вы в этом не можете покаяться, но грех-то был совершен. И вот вот эти категории грехов, которые, соответственно, я вам сейчас озвучил, они допускаются время соборования. Тот, кто то лукаво по а, ложному студу утаивает грех на и думает, я соборусь, он мне будет отпущен, глубоко ошибается. как в каждой молитве ащи, что утаишь, от меня суху, грех и мыши. Именно так и происходит. Что касается того, кто может собороваться. Собороваться, согласно уже традиции, сложившейся в нашей церкви, может э, любой здоровый человек один раз вот. Ну здоровых людей у нас, по сути, нет. У вот всех, кто стоит, ну есть один, вообще здоровый. Нет ни одного. Не найдется такого, наверное. Вот экология или такая, но ну, нет. Все, все мы что-то имеем, все греха своего, вот имеем какие-то физические немощи тоже. Вот, э, но в новом каноне, при Большом Требнике, если не ошибаюсь, правило номер 168 сказано, Таинство и левопомазание, в простонародье называются это соборование, может быть преподано, только тяжко болящему человеку, в скобочках написано, не старому, так как старость не является болезнью. И не более одного раза в течение одной и той же болезни, какой бы тяжкой и продолжительной, она ни была. Именно так написано. Именно так учат церковь этого. Но у нас сложилась некая традиция, срисходя к немощи еще человеку. Каждый человек раз в году может собороваться. Во многих храмах два раза, три раза э, за пост соборования совершается. Там рождествен постом соборования совершается, тоже там бывает. Но не для того, чтобы один и тот же человек приходил и соборовался многократно в течение года. Совсем не для этого. Только в том случае, если человек не соборовался, э, например, вот сегодня, он может прийти через две недели, у нас в храме еще раз будет совершаться собором для тех, кто сегодня не смог прийти по той или иной причине. Вот для этого это делается. Далее, соответственно, вопросы нередко возникают у нас по поводу детей маленьких, которым еще нет 7 лет. Так как у нас э, э, источник немощи физической, это грех, а маленький ребенок у нас сознательного греха не имеет, поэтому соборуют, вот мы его не можем. И если ребенок, у него природа греха другая совершенно, природа забыла, то что у него случилось, допустим, это другое совершенно. Родителям собороваться надо, они вразумляются. У них что-то не так, не у ребенка. Поэтому пятилетнего, шестилетнего ребенка, тем более еще младше, не соборы именно по этой причине. К этому нужно совершенно спокойно относиться, не потому, что там, если у вас ребенок болеет, и думаете, что вот не хотят его лечить. Нет совсем. Ни к чему. Вот. И кроме всего прочего, относиться вот именно к таинству соборования, как вот, вот к чему-то такому, что вот. Ну, как мазь Вишневского, что это ну, глупо, по меньшей мере. У нее совсем другое действие. И Господь решает, кому, кто может быть исцелен, кто может быть, соответственно, что ему оставлено, в какой мере кому будет это оставлено. Это зависит не только от того, что человек физически сюда пришел и принимает таинство. Это зависит от того, насколько велико покаяние человека, как он к этому относится. Очень хорошо, когда человек исповедуется перед э, соборованием. Это не является обязательным требованием скажет соборование но хорошо по крайней мере э, священник может видеть там с разговора понять может у него какие-то есть препятствия к соборованию человека и обязательным является для того чтобы когда человек соборуется обязательно в течение недели после соборования не до после соборования в течение недели обязательно подготовиться к причастию и причаститься соединиться с Господом физически и духовно это нужно делать обязательно это как вместе состоит сам, Само по себе Сам, сам если мы говорим Какого-то там э, Исцеление наших грехов, немощи духовных и физических Вот именно так оно происходит Если кто думает, что вот пособорвался А потом э, и само по себе Оно это действует, нет Обязательно нужно причаститься Подготовиться к этому причастию Должным образом Исповедоваться накануне и причаститься Не до причастия, а после Ой, не до соборования, а именно после вот и так это происходит Ну и э, нередко, не, не то что нередко, но бывают такие моменты, когда э, человек у меня вот, вот здесь вот болит или там язык у меня болит, или здесь вот здесь мне нужно помазаться Вот, ну извините меня, дорогие мои, это, это не мазь Вишневская Действительно, это не, не, не, не какое-то целительное вещество само по себе, которое исцеляет Нет Ну вот, например, на элеопомазане. Во время там вечерней службы, в души и тела совершаем. Чело важно? В души и тела. Исцеляется душа и тело, не какая-то часть отдельная, а именно, соответственно, общая. То есть это вот эти вот э, наши, э, э, скажем, такие вот... Такое пожелание идет от некого маловерия и неправильного понимания тайства. Ну и, соответственно, рождает некие суеверия, всякие там... Куча всяких. Вот откуда все это берет? Такие моменты потихонечку у нас появляются. Поэтому, если вере не будет, будет вера. Так Будем, дорогие мои братья и сестры, относиться к таинству достойным. Пониманием этого таинства, то, что мы принимаем. Вот тогда, соответственно, Божья благодать в полной мере будет изобиловать и на нас тоже грешно. Вот примерно так. Богу нашему славу.